Короче, идем смотреть Келя, все заебали. Чего вы тут меня отвлекаете от всего? Идем келя смотреть, как я искал девушку VR-обзор на VR. Приветствую, работягиваю. Здорово. Я о VR-шлеме. И вот и я исполнил свою детскую мечту. У меня было. Вот такой аппарат за 600 баксов. По непонятным мне причинам про него забыли все. Однако, как принято говорить за vr -буд... А что типа, ничего нового не вышло спустя Oculus Quest 2, да? Вот это тут. Вот. Oculus Quest 2 и все На этом застоприлось развитие всего VR... Всего VR, короче. 22 января 2021 года. Два года прошло, ничего не вышло нового, блять. Серьезно, что Ашкель снимает в 2023 году виду... Эммм. Um, um... А проведя пару дней в симуляторах 2D тянок, ко мне вернулась девственность. И мой скил общения с женщинами заметно вырос. Uh -huh. Uh -huh. Это база, но как я выяснил, позже это не симулятор. короче, любой Так, все, проблем, все, все, все, смотрим. Ображающийся мужчина должен опробовать кисинг-симулятор в 3D. Ибо не так часто доводится побывать в столько шерном месте женщина. И чтобы не кануть лицом в грязь, учитесь пока жить. Важно понимать, что подход каждой девушки индивидуален. Проведя собственное расследование про десятки интернетов, я выяснил все женщины. Нет, ко всем девушкам нужно подходить так. Подходишь, короче, вот так вот жестко подкатываешь. Короче, говоришь, «Здорово, нахуй!» Ёпта обязательно добавлять в конце каждой фразы. «Здорово, нахуй, ёпта!» У тебя такие глаза. А на глазу чирик. Я в него харкнул. Вот. У тебя такие сиськи. А у меня дома нету боксерской груши. Бля, вообще. Мадемуазель, я в тебя накормил шаурмой. Будешь шаурму, блин? Вот. Женщины любят фото. Hey, ради... Женщины любят уверенно в себе мужчин. Сейчас заготавливаем фотоагрегат, уверенно направляемся к нашей пассии и... А получилось недурно. Короче, пользуюсь этой штуковиной ровно год. Я до сих пор не знаю, нужен ли вам VR. Если вы миллионер грибущей бабки лопаты, берите ценник, там, ну... Я цифр таких не знаю Проблема всех игр в том, что одна половина Это какая-то, что-то в и непонятная Другая это кривой порт Но чтобы вас не сдушить всеми этими рассказами Покупаем билеты, отправляемся в провинцию в Skyrim, И вот мы виртуально Ой-ой-ой, эчпочмак... какой я чпочмак Короче, блядь, Скайрим э, самая худшая игра Которую я играл в VR Как раз таки у меня был Oculus квест 2, как и у Келя И Скарим это самая парашная параша Из всех парашных параш, которые можно поиграть в VR Это пиздец кривая портированное дерьмо Блядь, сделанная на коленке У тебя, во-первых, там обрезается экран, во-вторых, у тебя фпсов мало, пиздец мало, ужас как мало, на тот момент у меня была топовая 2080Ti супер, извиняюсь, на тот момент, хотя сейчас может быть, конечно у вас там видеокарты что-то а 4070, блять, 4080 я не знаю, 4090, не дай боже если у вас, тогда может быть не будет лагать, но на моей 2080Ti лагала как собака, скорим блять, 40 фпс в VR тебе нужно минимум 90 фпс ну то есть VR, чем больше FPS, тем, ну, типа, блядь, это глаза нахуй. Это не как на мониторе, пацаны, это совсем по-другому. Skyrim лагал у меня дико. То есть, даже 2080 Ti для вас будет мало, чтобы поиграть Skyrim. Помимо этого, он просто кривой. Я взял лук, попытался выстрелить с лука, с лука стрелять невозможно. Лучником ты там не будешь. Да банально, блядь, магии вот это вот еще наводится, окей. Ну, я не знаю, короче, блядь, тяжело все, криво. У тебя он еще как-то дрыгается там. А графика я... ой ой ой это еще играть на ПК нормально в Skyrim. Но в VR, графика, это, это пиздец, пацаны. Там, типа, ну, как бы, совсем по-другому ощущается графен. У тебя прям реально мыло в глазах. То есть, ты снимаешь веру, тебе хочется вот так вот сделать после Skyrim. Так что же нам заготовил тот говор? Правильно. Чистовую установку мода. Потому что, видите ли, у нас нет тела, только прящий в воздухе клешни. Но ушел целый час, чтобы во всем этом разобраться. А что не, скрин... а не так? Ну, типа, большинство VR-игр только клешни, потому что. Полноценные руки, это неудобно <смех> Блять, серьезно? Он устанавливает на VR Игру мод на полноценные руки При этом VR, буквально Когда ты можешь вот так вот сделать, у тебя рука Может просто сломаться, блять, об другую руку Во всех VR играх, по-моему, клешни Заскачал с торрента за 3000 рублей должен фиксить это несколько часов Ну, тот Говард Иди нахуй, сука. И вот, когда все исправлено, у моего коллеги есть Стулова, которая не смогла сделать многомиллион. Видите, компании. как трясутся? Вы видите, как руки трясутся. Это ж пиздец. Я Нераддомный не мотодел смог, я отправился на поиски приключений. Первым делом я посетил столицу. Скорима город оказался не самым дружелюбным, но что поделать. Однако не буду забегать наперед, самое первое, с чем меня познакомил VR это баги, преследующие самой первой касцены. А кто ты? На самом деле я что-то напортачил с модификациями что стал выглядеть вот так бушку короче самое странное начало происходить когда меня повели да кстати я еще не мог спуститься с этой штуки я тоже помню вот с этого прикола у тебя ну типа персонаж спускается анимация но вяре ты просто что-то типа телепортируешься там мы это лагало очень я просто помолчу вы представите мое лицо в этот момент установил мод на руки Ничто мне не мешало Взять бедную лошадь и пуйнуть в дракона Закончилось все тем, что меня застрелил стражник И успев я покинуть Хелгин Ну реально, я хз, что то делать Играть в это более 10 минут Мучительная пытка, ибо местные баланчики слишком всраты Скарим, Скарим, очень плохой если, если ты хочешь купить VR Думаешь, поиграешь в Скорим, свой любимый Не поиграешь, не сможешь Слишком больно Единственное, чем тебя манит Скорим в VR Это свои безграничные Союз! Союзник Короче, что я хотел сказать, это плохая попытка тот Говарда продать Skyrim. А вы спросите, а во что тогда играть на этом аппарате? Единственный триплей проект заточенный под VR это Half-Life Алекс. Заебатый. Единственный все сделаны там Единственное ради чего стоит покупать не единственное, короче, есть две вещи ради чего стоит покупать VR это Half-Life Алекс и Бит Если ты любитель Осу за один вечер, то есть покажу наглядно. В Call of Life я беру предмет как мне угодно, могу им жонглировать, вертеть, даже взять маркеры написать что угодно. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Могу взять лишь в одном четко определенном разработчиками месте. Вот видите, как бы я ни пытался сделать это иначе, берется только точка захвата. А в Half-Life Алекс эту же бедную бутылку могу засунуть куда и как мне хочется. Игра не заставляет меня как-то изъебываться, она помогает мне брать предмет. Но это если мега кратко, в чем разница AAA проект. То есть все VR-игры тебя в чем-то ограничивают. А здесь я мог взять помойное ведро и туда скидывать всякие ништяки и таскать с собой из локации в локацию. И ничто меня не ограничивало. Кроме того, что шлем работает через Facebook, он заблочен в РФ, но все это можно исправить при помощи пацана. YouTube мне не позволяет снимать ролики по этой милейшей игре, потому что я больной социофоб с разными психическими расстройствами. Оказывается, это не симулятор бокса, и на женщинах нельзя отрабатывать оперкод, Ибо мне накидывают ограничения на ролик. А потом еще выяснилось, вот тут вообще пиздят. Ибо если вот это щущило как-то не так повернуть бампером. Hi, и все, 18 <звук> ⁇ Это, пожалуй, единственная вещь, которая вызывала у меня огромный спектр эмоций и знатно дала просраться. Завидев скримеры на ПК, у людей нередко слышно. Они тоже всратые, хоррор-игры, там, там реально страшно, типа, это вообще не сравнится с компуктером, ни с фильмом, ни с компуктерными играми, это прям реально страшно, но они все равно все всратые, все хуево сделанные. А тут вся эта гнетущая атмосфера, и ты буквально находишься внутри этих событий, то есть трясущимися руками сидишь Фазма -говно в все в надежде, что призрак тебя не найдет. Причем главным страхом моих тиммейтов в фазмофобии был не призрак, а я. О, Блин. Куда? блять я их а -а -а. не замечаю, кстати, сижу То, как меня косоебило, это страшно То я мог просто где-то повиснуть в воздухе То выпасть за тик вообще жесть Причем почти все игры VR можно багать Например, я откисал в Блэкджеке И моя судьба зависит от того, какая там карта Но ничто мне не мешает сделать С -с -с. вот так -то. Я Весь балдеж данного агрегата Что даже в И игры вызывают эмоции С экрана телефона или пока это сложно передать Но я как-то зашел в VR чат Игра для каких-то дед инсайдов, но лайферов Ну вы сами видите Там табил. мне наоборот как-то стрёмно было в VR чате играть Не знаю, мне проще на улице будет подойти К человеку познакомиться, чем в VR чате Я не знаю, как это объяснить но вот я играл в vr я подхожу к аниме-девке какой-то, но ну, ну, это мужик типа с, аватар, с аватаром аниме-девки, и мне что-то стрёмно с ним заговорить как-то. Только вот с, с, с англичанинами я подходил, мне было просто похуй, я такой типа, хеллоу, ну и что-то пытался там короче как-то учить язык, а с русским мне как-то стрёмно было. Шутеры. Это, пожалуй, то, на чем держится весь VR, ибо играя в тот же новенький Call of Duty на PC, это дефолт в плане эмоций, но очередная дрочили, только -то ты не говорите. Прикольно, конечно, но в общих чертах это тот же шутер, мне батла третья ну, по сей день также вкатывает. А когда запускаю даже среднего качества шутан на этом аппарате, ну, например, можно стрелять, не выглядывая за стен. Я просто вытягиваю руки и как-то подкрасться к противнику и скоммунизить магазин, после чего он не сможет в тебя выстрелить. Это КС. Самое мое любимое, в обычное КСГО нажатием кнопки R оружие само себя перезаряжает, а тут ты должен сам... Открыть затворную раму Взять патрон с поясной сумки Положить а Буду честен, я в VR не играл В шутеры Вот прям шутеры-шутеры Что-то не особо было интересно Погнать И только после этого можно стрелять Итак, так с каждым видом оружия Кажется мелочью Но когда это должен А не, я играл в один шутер Там... Суть в том, что ты стоишь, по сути, на одном месте В каком-то метро И должен дефать э, зомбаков всяких Они от, с разных сторон у тебя лезут Не помню даже, как называется Ну, короче, вот в, в один раунд все-таки Делать да. все эти действия и от скорости Того, как ты это быстро сделаешь Зависит твоя жизнь, это круто Но теряя а теперь о главной проблеме VR и неудобства, Это сложно объяснить тем, кто не пользовался сей приблудой При первых разах твой мозг вообще не понимает, что происходит Так как в игре ты... Да, еще тебя тошнит У тебя болят глаза У тебя натирает, блядь, на лоб На вот эти вот чай. На, на лице чат умер да говно видоски! не знаю нахуй мы его смотрим пацаны я вижу как онлайн упал всем просто поебать я я типа, типа думал ну кель блять ну там что-то поинтереснее должно быть да такое И перемещаешься но чат... из-за этого люди буквально могут упасть так и чувство сравнимо с тем что ты падаешь во сне но только ты не спишь короче это одно из самых необычных ощущений что я испытал в жизни но в целом мозг быстро адаптируется то есть не тупой но в остальном бывает проблема с расфокусом. то есть то что вы видите сейчас на экране у меня вяра оно выглядит как-то так чуть более мутно и напоследок я припас вам свою любимую игру Клинок и колдовство. Если краткая это арена, где ты пиздишься на мешах, это топорах. Есть различные магия, всякие нишки. Короче, это то, о чем мечтали многие в детстве. Можно пистолет гадки из верхьев. Конечно, сейчас технических проблема. Да, на первый взгляд это выглядит где Я смотрю уже дальше только потому, что, знаете, вот это чувство незаконченного дела. Типа я должен довести дело до конца. Опа, на какие-то болванчики, но на данный момент это лучший симулятор в И во время всех этих финтов, которые ты можешь выпалять, забиваешь графон. То есть противником можно исполнить что угодно, сбить с ног, хватить за голову, это поделать на тот свет. То есть тут он решил трусы не блюрить. С мастером, какая логика у Ютуба, ему тебе хватает вот такой нелепой цензуры, вы ведь точно не понимаете, что происходит под этими кубиками. А потом есть дефолтная магия, возможность поджигать меч, однако самая сочная, каливитация, предметов и возможность убить врагов на расстоянии, там приближая, отдаляя, ну что душе угодно. Например, если у вас во время боя выбили оружие из рук, вы можете притянуть его обратно в свою притягу и продолжить месить глину из людей. Я отвлекся. Короче, при всем этом разнообразия, я вам не советую покупать VR, И все мои друзья, которые брали любой шлем, уже через пару недель положили его на далекую полочку и не пользовались. Перед покупку возьмите его у друга. Нет друга, там найдите 10 рублей сходите в ближайший VR-клуб и поймить надо, ли оно вам. но вам. Чтобы вы не смотреть эти 10 роликов, я сделал попроще, написал экспертному эксперту, а он сказал, да его строение, не парь мозги". Ну, я взял, вам тоже. Советую. И для совсем чайников поясню, что Oculus это не совсем автономная станция, подключается он через Wi-Fi, но желательно через кабель к ПК, который транслирует с него изображение. Не сам шлем, он играет скорее роль транслятора. Ну да, конечно, он считается самостоятельным устройством, так это по сути Android, у него есть свое внутреннее приложение, но либо вы играете в oh, Google Man. Jump, либо нормальный либо через кабель, который, кстати, стоит 80 баксов. Но мы же не маманты и купим на и за 500. Ах, да, обязан предупредить, Oculus работает через Facebook, а он запрещен в России. То есть ну, государство оно заботится, поэтому вам пригодится ВПН. Верно, взгляд все еще будущее, но далеко и туманно. Я не представляю, что должно произойти, что в ближайшие эта штука играми и массовой аудиторией. И еще лет 10 назад все кричали за Будущее, но оно так и не наступило Уверен, что вернувшись к этому ролику. Будущее за я искусственным мысли. Но, надеюсь, я ошибаюсь. Короче, штука прикольная, но своих денег не стоит. Также у меня есть свой телеграм-канал, заходите, буду рад. Блять, короче, мне видос прям реально не понравился. Я вот сейчас без шуток. Мне прям не понравился видос. Он ничего не сказал про VR-порно. Хотя это единственный повод, блять, покупать VR. Чтоб смотреть в нем порнуху нахуй. Вообще ни слова. Какой-то какие-то игры совет. Ебать, очень душно. Ничего не по делу ничего, ну, блядь, про, про Oculus Quest 2 в 2023 году Делать обзор Чел просто потратил денег на VR И захотел как-то окупить свою покупку Сделать видос про это и рекламу ставить Все, блядь, Единственное, почему я могу сказать Зачем он сделал этот ролик Неинтересно абсолютно